Так, окей. Играть. Думаю, не надо вам показывать скины, потому что их там мало. Нет, вы сами сам можете перемотать и посмотреть. Так. Смотрим, смотрим, смотрим. О, как раз-таки. Я называю эту, эту карту часто ролики, потому что вот видите, как крутится. Ну, типа, по большей части я обращаю внимание на вот это. Так. Опа. Отлично. Так, остается лишь надеяться на то. Ой. Ха, предался в него. Есть. Там надеюсь, что не 16 человек, потому что если там их 16, то я проиграю. Так осталось лишь прыгнуть вот сюда, вот сюда, вот сюда. Все, ожидаем людей или же просто делаем вот так. Опа, опа. Что, как? Опа, Идея, залетел. Все, запрыгнул, можно сказать. Тем временем Нор, который вообще играть не умеет, я, конечно, не пытаюсь оскорбить. Просто говорю. Блин, жалко, конечно. С нами играют три скелета ровным. Да, понятно. Как думаете, я получу первое место или нет? Так в комментариях. Но не перематывая, вот прямо сейчас. Ребят, думаю, сейчас время сказать. Подпишитесь на канал и поставьте лайк. Ну, а пока что мы продолжаем. Так. Думаю, вот сюда. Так, бежим, бежим. Так, ждем пока что. Э -э -э -э -э -э! Что? Там целых 100 миллиардов, блин. Я, походу, последним пойду или что ли. Опа. Опа. Их там больше 8, это 100%. Кто-то плачет. Что делаете? А -а -а -а -а. Нет! Все, я проиграл. Все. Я уверена в процентов. Потому что вот, все. Я остановился. Да, все. Гз. Давайте тогда... Ну ладно, так шибыть вам покажу. Модификации. Вот, сколько у меня персонажей. Мало достаточно. Возьму не негра А хотя, да, нормально да, нормально, Все, отлично Ну, коронок у меня достаточно мало Ну, потому что на пока я играю Немного И кубков у меня немного Поэтому, да Давайте играть Так, смотрим, какая карта нам попадется Фокус-фокус Вау, нормальная карта попалась Так Бежим-бежим Ой, ой, ой, Скользим точнее. У-у-у-у-у. у у -а у -а у -а у Ой-ой-ой. Есть. не не не Как же повезло. Вау! Вау, и снова эти два экзоскелета. Даже три. Четыре. Пять. И проходим. И -и -и. Кто верил у меня, напишите в, ком... точнее, напишите в комментариях. Плюсик. Так, вот я негр. Ха, -ха, Ха, черный. Черный, черный, черный. Так, считаем. А, ребята, не забывайте, что в моей ссылке в описании, точнее, в ссылке в описании, будет канал на мой дискорд. Точнее... Дискорд но мой канал. Или как там говорится, я уже забыл. Ладно, думаю, этот фокус уже не сработает. Поэтому ладно. О, лазер трейч Все, мне кажется, я победил. Ну, тут, конечно, только 8 человек должно погибнуть. Первый ряд это погиб. Все. Оп, делаем вот так, перетогнули. Так. Чисто я, который черный, и все вижу. Тун, тон, тон. Испугался. Так, сейчас второй лазер, походу, пойдет. Нет? Да, второй пошел. Кто-то кулаками бьется, нечестно. Четыре уже погибло. Так, отлично. Опа. Так, ребята, ребята, давайте. Ой-ой-ой. Пац... Нет! Что оно, ну, крыса? Крыса, все понятно. Толкнуло меня. Давайте хотя бы посмотрим. Я думаю, что... Победит король. Давай. Смотрим. Ну. О. О. Молодец. Погибли. Давай, давай. Ой, давай, давай. О. Король победил. Отлично. Я до сих пор буду болеть за короля, так как король более такой крутой. Не только со скином. Я имею ввиду скилли. С, с, скилли. Так, ждем. Но я пока что, конечно, не играю. О, блин, блок -дэш. Конечно, не повезло. Так. Да, я бы хотел блок -дэш. Не повезло мне. Так вот. Кстати, он, наверное, нормально играет. Не как, наверное, а так оно и есть. Так. Вау. Прикольно. Ой. Так, один из синих погиб. Ну, мне кажется, он победит. А, а, а как он сделал баг? Ладно, помолчу пока что. Вот маленький вопрос. Что произошло? Как он делает так, что проходит через один куб? Вот они проходят через куб. А, все. ГГ. Нет? Да. Блин, ну думаю, сейчас я буду болеть за этого, вот точно этого вот. Ред э, кит какой-то. Ну окей. О-о-о! Хорош! Хорош! Так, число вам встал посередине, ему так повезло. Запрыгивай! Давай, давай! Не проиграй! У меня на тебя ставка. Ноль 0, 0 с нулем. 0. Давай! Опа! Опа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. хорош, чел, хорош. Давай, лучший. Так, лучший, лучший. Не, все, проиграл. Победил другой скелет. Блин, не повезло. Ладно, выйдем. Сколько я получил? 500. Ну, нормально. Думаю, так, я. Так, окей. Сейчас ждем еще одну катку. Ну, а пока что, думаю, получится фокус. Фокус, фокус, трули. Блин, побежали, побежали. Пускай давай. Хорош! Все удалось! Так, ребята, как вы поняли, попалась эта катка. Даже фокус удался. Есть. Оп! Видели? Вот этот вот зеленый мне как-то не нравится вот почему-то. Слишком он какой-то веселый я буду как ненормальный вот так вот <смех> давай давай давай ей ровно я там был ребята если если бы я бы сейчас просто бы зафейдил это был бы гг о смотрите его реакцию моя вот такая так смотрим Потому что слишком много роликов, ну как бы, нежелательные. Ну точнее, карты в этом ролике. Но если вы хотите, в комментариях напишите, если вы хотите продолжение. Ой, это для первого места, ребята. А, нет, для восьми человек. Да? Да. Так, все, идем туда. Прыгаем сразу, все видно. Оп-оп-оп, все, понятно. Оп-оп-оп, все видно, понятно, все, все, все, все, все понятно. Ой. Ну что, блин, я уже думал. Я уже это думал, а я уже подумал то Хоп -хоп. давай, хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Вы видели, как я прохожу все на изи? Это годы тренировок, так скажем. Э, куда толкать, куда толкаться? Собаки. Я Наруто Узумаки. Давай. Нет! все, я проиграл, походу. Я думал, я проиграл. Нет, нет, давай. Опа. Нет, все, Блин, не повезло. Ладно, ребят, давай тогда это будет вот сейчас. Вот еще одну каточку сделаем. И все. Так. Давайте, сколько я получил? Пятьсот. Окей. Так, давайте. Нач... Хотя давайте изменим скин. На более такой Серьезный И начали Так, фокус, фокус, руля Нифига, карта попалась прикольная Это для 16 человек О, король А, и ребята, извиняюсь за то, что я слишком много не снимал роликов Ну, потому что Забыл немного Но про вас я не забыл, конечно Так, смотрим Опа, опа, опа Ой, ой, ой, ой, -ой, -ой, -ой, -ой. Оп! Есть. Все. Я походу, поб... да, я победил. Все, я уверен. На все сто процентов. И вот а вот чисто ради прикола буду никуда, А, не, не, не, не, не, какой ради прикола. Все, какой ради прикола. Фу. Видели? Вы видали? Не, ну вы видали мне. Но ну это просто легенда. Вот просто снимите это, отправьте кому-то. Но ну это святое. Капец. Ну, видимо, панди сегодня не повезло. Кто любит панду, лайк. А кто их обожает, подписка. Так, смотрим. И. Что же попалось? Ой, какой кукла! Это Ой, Луна. Пусть Луна нам светит, Обгоняем меня Марку. Так, окей, окей. Э. э. Как? В смысле? Спасибо. И пусть луна нам пейте керку. Я прыгнул А, еще меня ТПхнули туда же. Куда мне не надо. Думаю, я эту как какую я Так. Есть. Так, таким же способом перепрыгиваем. Ой-ой-ой, как же повезло. Летим, летим, летим. Выбираем правильный трек. Опа. Опа, опа, опа, опа, опа. Чисто по фану, летим, летим по фану. Где правильный, где правильный? Тут, походу, да, тут точно. Уверен. На все 0%. Все понятно. Нет, как? Зафейлил. Там же был тоже негр мой собрать. Э, ребята, ну а на этом я хочу вам сказать всем Орел Огненные. И не забывайте подписываться, ну точнее, короче, заходить на мой Дискорд канал. Всем пока-пока.